Здоровенько! Меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинет. В этом видео я хотел бы рассказать вам о пяти довольно интересных смартфонах Xiaomi, которые сейчас можно купить еще дешевле, чем обычно. Компания Xiaomi известна многим как раз таки своими довольно-таки доступными, но при этом хорошими смартфонами. Обычно аппараты Xiaomi предлагают больше за те же деньги, чем конкуренты. Но то, что смартфоны Xiaomi стоят и так относительно недорого, вовсе не означает, что их нельзя купить еще выгоднее, еще дешевле Вот и решил я пошерстить Замечательный магазин Gearbest И найти 5 Очень-очень выгодных предложений На смартфоны Xiaomi Скидки на смартфоны доступны по купонам Которые я размещу вместе с ссылками На смартфоне в описании видео И начнем мы, пожалуй, с самого Дешевого смартфона Xiaomi Redmi 7A Это достаточно компактный и очень бюджетный смартфон Он построен на 8-ядерном процессоре Snapdragon 430 39, есть тут 2 гига оперативки, 16 гигов встроенной памяти, тыльная камера на 13 мегапикселей, фронталка 5 мегапиксельная, ну в общем ничего такого выдающегося, единственное что обращает внимание это батарея на 4000 мАч, поэтому от Redmi 7A вполне можно ждать достаточно продолжительное время автономной работы. На текущий момент стать обладателем Xiaomi Redmi 7A можно всего лишь за 90 долларов. Следующий смартфон Xiaomi, который сейчас можно купить со скидкой, это Redmi Note 7. Это уже, скажем так, начальный уровень среднего сегмента, то есть что-то такое не очень дорогое, но и не прям, прям бюджет. Здесь есть большой дисплей с тонкими рамками, в основе Redmi Note 7 лежит платформа Dragon 660 вполне все достойная, ее дополняют 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти. Емкость батареи также достаточно большая, 3900 мАч. Отдельно отмечу двойную тыльную камеру. Здесь достаточно странное сочетание из 48 мегапиксельного основного сенсора и 5 мегапиксельного датчика глубины для размытия фона и прочих там эффектов. И с купоном, который как известно находится в описании, Redmi Note 7 сейчас можно купить меньше чем за 140 долларов. На мой взгляд очень приятный ценник за весьма неплохой смартфон. Третьим в нашем списке значится почти флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 SE. От настоящего флагмана Mi 9 данный смартфон отличается менее мощным процессором и меньшим экраном, а соответственно и несколько более компактными габаритами. В основе Mi 9 SE лежит процессор Snapdragon 712, который дополняет 6 гигабайт оперативно и 128 гигабайт встроенной памяти. Ключевой особенностью данного смартфона, опять же, является камера. Она здесь точно такая же, как у флагманского Mi 9, тройная, с основным 40 мегапиксельным сенсором, 12 мегапиксельным телевиком и 16 мегапиксельным сенсором с широкоугольной оптикой. На данный момент Mi 9 SE продается всего за 300 долларов. А вместе с купоном смартфон можно купить всего за 286 долларов. Еще одним интересным почти флагманом Xiaomi в нашем списке является смартфон Xiaomi Mi 9T. Представленный в прошлом месяце аппарат отличается полностью безрамочным AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с встроенным сканером отпечатков пальцев, а также выдвижной 27-мегапиксельной фронталкой перископом, за счет которой, собственно, и получилось добиться полной безрамочности, а также отсутствие каких-либо выступов, монобровей и вот всего этого добра в вверх части экрана. А тыльная камера здесь точно такая же, как и у всех других смартфонов серии Mi 9, то есть 48 мегапикселей 13 и 8. В основе Xiaomi Mi 9T лежит довольно мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 730, который не так уж сильно отстает от флагманского Snapdragon 855. Его дополняет 6 гигов оперативки и 64 или 32 гигабайта встроенной памяти. В новинке также использована достаточно большая батарея на 4000 миллиампер-часов. На данный момент у GearBest действительно очень интересное предложение на Xiaomi Mi 9T. Купить его можно с просто очень большой скидкой. Версия на 64 гигабайта стоит 290 долларов, а версию на 128 гигабайт можно купить за 316 долларов. Ну, то есть очень-очень приятные скидки. Ну и последним в нашем списке, но не последним по значимости, идет таки флагманский смартфон Xiaomi Mi 9. И раз это флагман, то и в основе здесь лежит флагманский смартфон, dragon 855 собственно это ключевое отличие с точки зрения характеристик от xiaomi mi 9т вышеописанного ну и другим еще менее приятным отличием является более скромная батарея на 3300 миллиампер часов версия xiaomi mi 9 с 6 гигабайтами оперативки и 128 гигабайтами встроенной памяти на GearBest сейчас продается по цене 396 долларов а в конце хотелось бы отметить, что купоны действуют ограниченное время и на ограниченное число смартфонов. Так что, кто не успел, тот опоздал. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, то поставьте лайк этому видео, а также на канал подписывайтесь. И прочие соцсети. Ссылки, как всегда, в описании. И еще вот где-то здесь они, возможно, тоже появятся. И пока!